Всем привет, это Алексей Красиков из Школы Эмоционального Интеллекта. Здравствуйте! В этот четверг в 19.30 по Москве состоится большой бесплатный обучающий вебинар, на котором мы обсудим все необходимые знания и обсудим ошибки, которые люди получают при работе с невротическими расстройствами. Начнем мы, конечно же, с дифференциальной диагностики, потому что отличить тревогу от паники невроз от тревожного расстройства бывает достаточно сложно. Многие люди жалуются на панические атаки и их пытаются лечить от панических атак, не удосужившись собрать анамнез. А проблема заключается в том, что если лечить панические атаки методами которые предназначены для тревожности и наоборот если лечить тревожность методами от панических атак и панические атаки методом от тревожности это неэффективно поговорим о том как дифференцируются общие симптомы и о том как избежать ошибки на этапе диагностики. Затем перейдем к основным ошибкам при поэтапной работе с невротическими расстройствами, по работе с симптоматикой, когда нужна фармакология, когда не обязательно, когда ее отменять и когда ее не отменять, как советоваться правильно с врачом и как правильно составлять жалобы, чтобы врач не понял что-то лишнего, скажем так, да? Поговорим о том, нужно ли искать внутренние конфликты или не нужно. Поговорим о том, как работать с базовым напряжением с тревожностью и о том, почему психология неэффективна про при терапии невротических и тревожных расстройств. Поговорим о том, почему у каждого человека есть жесткие убеждения, должествования и прочее, но у них нет невротических расстройств. Почему? Поговорим о том, почему многие люди пишут дневники СМР, пишут дневники когнитинопоеденческой терапии, и у них ничего не получается. Поговорим о самых главных заблуждениях. В том числе поговорим о том, почему возникают так называемые рецидивы. На самом деле рецидивов никаких нету. Поговорим о том, почему вам не легче от того, когда заканчиваются панические атаки. В общем, все это в четверг в 19.30 в прямой трансляции на канале YouTube по закрытой ссылке вы увидите. В описании ролика есть ссылка на регистрацию, она абсолютно бесплатная. Еще очень важно дополнить. Этот вебинар не будет продавать никакой дополнительный вебинар. Мы не занимаемся такой историей. У меня нет такой темы, что сейчас я вам расскажу, а вот дальше за денежку вы узнаете что-то побольше. Мы таким не занимаемся. Поэтому это будет единственный вебинар, который не будет продавать ничего. Так что, милости просим, рекомендую быть всем интересующимся психотерапией неврозов, эмоциональным интеллектом, физиологией мозга и коллегам, которые хотят быть по-настоящему эффективными для своих клиентов, а не просто рассказывать о тревожности, неврозах и панике. Потому что информирование клиента – это не психотерапия. Психотерапия – это создание обстоятельств, при которых люди изменятся. Благодарю за внимание. Увидимся в четверг.